Сегодня прямо жесткий видос, приготовьтесь. Вилсаком представляет, как вы любите. Лучше бы мне отдал Пикчерс. Galaxy Fold за 160 тысяч рублей. Мы вообще за 200 купили, потому что он еще не продается. Уникальный смартфон со сгибаемым экраном проверим на прочность. Так-то на ютубе нормальный дроп-тест Galaxy Fold еще вообще никто не делал, а? Гибкий экран, насколько он прочный, что с ним вообще станет после падения Самый лютый тест, самый дикий дроп-тест из тех, которые мы делали Жесть, как интересно Не, правда, блин, что происходит? Приготовьтесь, на ваших экранах видеотриллер Дроп-тест Народ, всем привет, с вами Вилсаком. Сегодня ролик, который вы, возможно, не ждали, но вам однозначно будет интересно. В моих руках Galaxy Fold, раскладывающийся. За 200 тысяч рублей мы его купили в Европе, но он скоро начнет продаваться в России за 160 тысяч рублей. Это тот самый смартфон, который у нас уже был на распаковке, потом Samsung из-за неполадок его изъял, доработал и снова выкатил на рынок. Но мне интересно его пронять. Сама вселенная не хочет, чтобы мы дропали Fold. Здесь человек-сосед, он просто прилетел с дрелью и... Пилит пилят что-то рядом для того, чтобы не дать нам снять. Кстати, пока это чудовище сверли, давайте переместимся на нашу студию, распакуем Galaxy Fold и посмотрим, чем отличается второй комплект от того, что мы видели ранее. Потому что это интересно. Тогда Мы на студии. Зашлите красоту. Вот такой Galaxy Fold обновленный. Мы купили за 200 тысяч рублей. Еще раз. Идея какая? На самом деле, в феврале его презентовали вместе с Galaxy S10. Потом к нам приезжал ревью-образец. Потом вы знаете, что его отменили и допилили. Хочется посмотреть, что изменилось. И теперь вроде как снова начали продавать. В конце октября он будет доступен в России по официальному прайсу 160 тысяч рублей. Это дорого. Мы сегодня его подропаем. Посмотрим, насколько он крепкий. Ну, просто потому, что это весело. А самое это, знаете, что интересно. Потом мы попробуем его починить. Слушай, тут такая пломба, отсюда надо тянуть, окей. Звонят, сорян. Ой, отвлекают от самого интересного, просто вот так вот неистово. Да ё-моё! Хвостик оторвался, штука улетела обратной. А, вот нет, вот так нормально. Так, а -а -а, пошла руда. Вот что не было в ревью образце, который мы распаковывали не так давно. Вот этой самой наклейки, где бы было написано. Не удаляйте защитный слой, не царапайте ключами. Не надо его пытаться пальцем прогнуть. Здесь еще какая-то информация, что-то с промагнит. Поскольку эта версия у нас не российская, здесь написано на испанском, на каком-то непонятном мне языке, поэтому здесь не очевидно, но... Долой, вот, вот этого не хватало, и эти самые журналисты взяли и все поломали. Также Samsung теперь указывает, что сгиб, который видно, это нормально. Это естественный сгиб. Не, ну даже Cosmos Black выглядит очень сексуально. Очень сексуальный телефон. Блин, я уже забыл, насколько он классный. Ребята из Cinead в прямом эфире складывали и раскладывали его несколько десятков тысяч раз, чтобы узнать, насколько крепкий шарнир. Он сломался, но на каком-то совершенно безумном разе. И это доказывает нам, что вот так вот складывать и раскладывать его можно по несколько сот раз в день Ничего ему страшного не будет Про Galaxy Fold я вам уже рассказывал, с тех пор Ничего особо не изменилось, а это, это та красота Не, на самом деле крутой девайс, базар 0 Крутой, мне даже что-то жалко Теперь его дроп-тестить, потому что он очень Сексуальный подлец, здесь нам еще Какая-то бумажка лежит, которая еще Что-то рассказывает, также в комплекте у нас Как и в прошлый раз идет вот такой вот чехольчик Потому что, как вы понимаете, добыть чехольчик будет Тяжело, чтобы вы смогли им пользоваться Вот так это все выглядит, красиво Окей, киджи наушники беспроводные потому что почему нет вот такая красота беспроводные наушники к премиум модели за овер дофига это хороший подход мне нравится это должно быть у всех так ну короче все стандартно единственное что изменили от действительно кучу всяких предупреждений накидали чтобы было хорошо все друзья мои экспресс распаковка galaxy fold завершена возвращаемся на наше привычное место не то чтобы впервые мне жалко бить гаджет, но я снова повторю ту мысль, которую часто говорю. Это мы делаем просто из научного интереса. Мы просто хотим порадовать вас каким-то контентом. Но мне прям вот не очень приятно бросать это устройство на плитку, на асфальт, потому что оно классное, потому что это должно быть. Но представим, что вы купили за 160 тысяч рублей себе Galaxy Fold и хотите понять, разобьется ли он, если упадет из кармана. Ну вот сейчас и узнаем. И мы вернулись в наш переулочек, чтобы совершить задуманное. А именно, будем бросать Galaxy Fold из кармана. Ну, типа я промахнулся, бац, упал. Я разговаривал, у меня выпал из руки. И, конечно же, в раскрытом состоянии. Вот он у меня кувырнулся. Что произойдет? Я напомню, что здесь два экрана. Один внешний маленький, второй огромный внутри. Давайте я вам покажу, что все работает и все по красоте, как положено. Вот так красиво это выглядит. Он пластиковый, поэтому я практически уверен, что он не разобьется. Ну, а что с ним случится? Дико интересно. Поэтому давайте не будем тянуть время. Но мне очень не хочется его бить. Прям совсем. Стоит отметить, что нормальных дроп-тестов на Ютубе я не видел. Народ всячески изгалялся над фолдом, но так, чтобы по чесноку узнать, что он вообще из себя представляет, такого я не видел. Поэтому самый первый нормальный дроп-тест на Ютубе погнали! Уай... вай вай вай вай вай вай вай вай Значит, у него здесь шарниры А это, я думаю, не лучшим образом скажется на всем процессе Слушайте, стальной корпус дает о себе знать Неплохая такая вмятина, потому что устройство, как вы понимаете, тяжелое Но все чин-чинарем из чего я делаю вывод, что если он падает вот как-то так, непосредственно на своей грани, то конструкция остается рабочей. Шарниром никаких проблем нет, он открывается-закрывается. Экран также рабочий. Тут, наверное, очень важно проверять экран, чтобы он был действительно функционирующим, потому что любое механическое воздействие может что-то повредить. Короче, выдержал. Красавчик. <Слышать> То, что телефон переживет первый тест, у меня вообще не было никаких сомнений. Вот второй уже будет посерьезнее. Писайте, я разговариваю, что-то услышал страшное. Ну, например, цену на Galaxy Fold. Такой, а -а -а. Стрелять, колотить При том, что здесь шарнир При том, что он весь из тебя такой вот, вот Такой необычный Навернувшись с такой высоты, ему хоть бахны вообще Хоть бахны, Ровно те же самые последствия Вмялась сталь, видны прямо следы удара Ну потому что как иначе но ничего не хрустнуло, не треснуло Шарнир, давайте посмотрим Да, шарнир работает просто идеально Ну то есть вообще никаких изменений с точки зрения конструкции Экран функционирует, сканер работает Камеры, камеры работают Все работает! Если у вас сжалось сердце во время второго падения Я думаю, что не могло не сжаться Потому что даже мне неприятно и неловко ронять такое дорогое устройство Я вам вот что скажу Вместе с нашими друзьями BigGeek.ru мы разыграем Новый небитый Galaxy Fold Пау. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал Вилсаком, подписаться на канал BigGeek, поставить под этим роликом один лайк и оставить один комментарий. А итоги ребята из BigGeek подведут на своем канале ровно через неделю. Новый Galaxy Fold достанется кому-то из вас. Удачи! Как обычно, все подробности в описании, чтобы вам все было просто и понятно. А мы продолжаем. Самый важный тест. Открыл Galaxy Fold, смотрю какие-нибудь, не знаю, картинки, удивился, и телефон падает из рук, вот, наверное, в таком состоянии. Да, конечно. Да, мы как раз ждем, пока они сверлить перестанут. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо вам большое. Самый Спасибо. любимый блогер. Спасибо большое. Самый любимый блогер. А -а -а. Честно говоря, я даже не знаю, что я должен был увидеть на этом действительно классном экране, но тем не менее, давайте. Я я я я я! Но мне кажется, тут никак не связан тот факт, что он был открыт, с тем фактом, что он все-таки упал неудачно на торец и просто лопнуло стекло. Как вы понимаете, сзади и спереди это стекло. Здесь у нас экран покрытый стеклом, здесь у нас просто стеклянная поверхность. Но в комплекте идет чехольчик, кстати, который может этот вопрос порешать с основным экраном никаких проблем. На самом деле он даже не упал на экран, потому что. О! серьезно. Знаете, что случилось? Чуть-чуть перекосило шарнир. Видно, что две половинки относительно друг друга теперь находятся в неком во-первых, движении, а во-вторых, вот здесь вот э, как-то все перекосило. Но при этом все работает. Экран работает, все нормально, за исключением того, что лопнула задняя поверхность стекла. Ну, вы знаете, нечто подобное я ожидал, но то, что он первые два падения вынес вообще без особых последствий, для меня было удивлением. А то, что он лопнул при падении на стекло, ну а как иначе, он реально тяжеленный, по-другому просто никак. Вот так его уроню вот этому хана стеклу, вот так уроню этому хана стеклу. А что будет, если я его вот так уроню на вот это стекло? По идее, по идее, рамки должны сохранить целостность пластикового экрана, еще раз. Гулять-то гулять. Я не знаю, при каких обстоятельствах телефон может упасть таким образом, но давайте проверим, что будет. Wow. Ну, кстати, да, ожидаемо ему не будет ничего, потому что экран пластиковый, потому что он утоплен, рамка закрывает его полностью, и кроме того, что коснулась рамка достаточно слабо, Никаких повреждений нет. И самое удивительное для меня, что после всех экзекуций абсолютно нормально работает шарнир. Мне кажется, самое крутое инженерное решение в данной конструкции это шарнир и как вот он именно схлопывается, как он приоткрывается, фиксируется. Прямо фантастика. Я прямо, знаете, что сделаю? И сканер, сканер в кнопочке тоже работает. А, обратите внимание, все функционирует. Давайте прямо еще раз с ходу, прямо повыше, прямо вот, вот так вот, да? Вот так. Раз, два, три, погнали! Вообще пофигу. К сожалению, не без последствий было второе падение Подобным образом появились какие-то пиксели, горящие совершенно произвольно И я так понимаю, что это место контакта со всякими камушками и прочим мусором непосредственно на плитке Таким образом они продавили экран И здесь теперь у нас с вами появилась вот эта цифровая штука в виде артефактов Грустно, конечно, но сам экран полноценно функционирует Зато есть бонус Теперь можно вот так его подбрасывать, не боясь того, что он упадет или разобьется Потому что он, в принципе, уже упал и разбился а у меня есть некий навык Видал, как умею? Ну что, прямо не тормозя Этот экран работает, с ним все хорошо Но, что будет, если уронить его сюда? Раз, два, три, погнали О, ст... Он так медленно падал Просто такой прямо в рапиде, понимаешь? Он не разбился Офигеть, шутка но ну, тут ожидаемо, на самом деле я уже прошел через многие дроп-тесты и знаю, что подобные вещи, подобные телефоны не переживут при всем желании. Мы с вами вот эти дроп-тесты проводим не столько для того, чтобы убить технику, а чтобы узнать что-то новое. И вот что я вам скажу. Переход на стальные рамки, вот эти мощные стекла Gorilla Glass 6 последнего поколения бла-бла-бла позволяют современным телефонам, несмотря на то, что они большие и тяжелые, переживать падение, если удар приходится на ту самую стальную рамку. Если же зацепляешь стекло, то, скорее всего, оно лопнет. Вот в таком состоянии. Но при этом экран... Давайте проверим, работает ли он. Да, сенсор работает. То есть я могу им пользоваться полноценно. Пусть он и разбит. Ах ты ж... А -а -а. Да, из него прям стекла выпадают И вот в этом самом моменте, когда обе половинки Galaxy Fold разбиты, основной экран поврежден Мы с вами понимаем, что этот телефон можно починить Поэтому мы возьмем Galaxy Fold Отнесем его, наверное, в официальный сервисный центр Куда еще И узнаем, можно ли его починить, сколько это стоит И расскажем вам обязательно на канале После того, как узнаем, что с этим происходит дальше Ну а сейчас, мне кажется, его можно добить Почему нет? Потому что хуже уже не будет Ну просто ради интереса Ну, в общем, хуже сильно не стало, я так вам скажу. Разбился сверху, тут сбоку, а так в целом живее всех живых. Вполне можно починить и пользоваться. Шарнир, шарнир жив, экраном можно пользоваться. Камеры работают. Давайте проверим, камера работает. Вот эта, например, фронтальная. Работает. Давайте финализируемся. Хочется понять все-таки, что происходит с телефоном во время вот такого падения, когда он у тебя просто из рук выскользнул такой. Вот сейчас было канонично, академично, все как положено. Слушайте, но шарнир действительно могучий, абсолютно. ай да ё-моё, стёкла выпадают. Слушайте, закрывается-открывается, в этом смысле никаких повреждений нет, если бы он был в чехле, я уверен, что даже бы эти стекла не разбились Короче, если вам некуда потратить 160 тысяч рублей, вы хотели купить Galaxy Fold, но боялись, что он слишком хрупкий Могу вам сказать, что вообще не хрупкий Надеваете чехол, гоняете и радуетесь Шарниру хоть бахны, Экрану этому хоть бахны, если его просто не продавливать. Ну а вот это стекло можно защитить как раз комплектным чехлом Все, изи катка. Уникальный на российских просторах дроп-тест, потому что вряд ли кому-то еще придет в голову ломать такую дорогую технику. Можем себе позволить и порадовать вас. Еще раз, конкурс вместе с в можете выиграть абсолютно новый Galaxy Fold. Телефон, который, конечно же, очень имиджевый, очень дорогой, очень странный. Но, знаете, перед тем, как его разбить, я погонял с ним недельку после распаковки. И могу вам сказать, что... Это годный девайс, он очень странный, очень дорогой. Я жду следующей реинкарнации, потому что мне кажется, что второе, третье поколение вот там должно быть хорошо. Но это в любом случае что-то новое, что-то интересное. А именно за это мы и любим технологии. Спасибо Samsung. ждем, что покажет Huawei, ждем Xiaomi, вот этих всех ребят. Давайте включайтесь в гонку и радуйте нас новыми форм-факторами, новыми технологиями. А с вами был Вилсаком, как всегда не прощаюсь, потому что мы в интернете, а значит совсем скоро увидимся. И вот на финалочку смотри, вот так вот раз... Только вспомнил, что там стекло бито, и осталось все такое растечь руку в хлам. Увидимся.